Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня мы делаем второй прогноз для знака Лев на февраль месяц. Делаем немного позже, чем обычно, но посмотрим, что вас ждет, какие события, какие задачи стоят перед вами. Карта задач, карта событий, карта работы, карта две работы, карта отношений. И одна карта Трансерфинг реальности, которая говорит о том, как мы можем изменить реальность, меняя свое мировоззрение. Итак, приступим к чтению расклада. Первая карта Десятка чаш. Карта когда мы довольны своей жизнью, когда мы самодостаточны, нам никто и ничто не нужен для того, чтобы подтвердить, что мы там сильные, что мы достигли того, чего мы хотели. Нас устраивает то, как мы себя ведем, то, как мы живем, и мы понимаем, что мы можем сами себе создать вот эту жизнь. Вот такое состояние ⁇ это задача нашего мисти. Мы должны так себя ощущать. Мы не должны думать, что наша жизнь от кого-то зависит, что кто-то влияет на нашу жизнь. Все в наших руках, и мы все можем сделать для себя сами. Карта говорит о том, что в этом месяце может быть какой-то важный праздник. да, вот Здесь еще карта праздника. Вот здесь карта праздника, который очень важен для вас. Либо вы будете что-то отмечать такое важное в вашей жизни. Да, Какие-то события будут. Либо на этом празднике вы познакомитесь с какими-то важными людьми, которые потом повлияют на вашу жизнь. Но вот эта карта, она вообще призывает вас наслаждаться плодами своего труда. Карта говорит люби, а, празднуй, веселись, общайся с, с другими. Это карта общественных таких связей. Видите, человек пригласил много людей, а, сидит в ожидании праздника. да. И по этой карте, в общем, задача наслаждаться и радоваться. Так что запомните на февраль месяц, а, дорогие вы, что у вас это в приоритете должно быть. Итак, посмотрим по событиям. Тройка чаш. Она продолжает вот эту тему, она как бы выполняет эту задачу. Она говорит, вы будете собираться с друзьями, с близкими какими-то людьми, отмечать свои успехи, отмечать какие-то события очень важные, приятные. Это круг людей, которым мы доверяем, которые, которые всегда рядом с нами, и мы на них можем положить. Это общение, радость. У кого-то может быть свадьба будет по этой карте. Совет, совет по этой карте. Выходи в свет, да, показывай себя людям, общайся, расширяй вот этот круг общения. Она как раз дает возможности, которые вот ставит вот эта карта задач. Она говорит, объединяйся с кем-то, с другими людьми. Это может быть праздник как на работе, так и дома, какие-то посиделки да, вечерние пятничные. Это может быть праздник большой, когда накрываются большие столы и приглашается много людей. И вот, смотрите, король мечей появляется у нас человек, возможно, именно тот человек, с которым мы должны познакомиться, который сыграет, может, большую роль в нашей жизни в феврале. Король Пентакли – это человек достаточно такой зажиточный, обеспеченный, умеющий обращаться с деньгами, возможно, занимающий какой-то пост, или просто мужчина настоящий, такой, который крепко стоит на ногах, у него там хороший дом, много денег, это может быть какой-то банкир, это может быть просто настоящий деревенский такой мужчина, у которого такой крепкий дом, забор, все в доме есть, и он такой рукастый, работяга. Ну, это для женщин, да, если вы одиноки, вы можете встретить вот такого мужчину на каком-то вот празднике. Если это не Отношения, да, не про отношения, Тот этот король может говорить о том, что начальник какой-то добрый, справедливый, правильно распределяющий прибыль, хорошо относящийся к своим сотрудникам, да, будет играть, играть какую-то роль, у вас будет с ним общение, может быть, вот как раз в праздник, да, на празднике какие-то важные будут события. Или это праздник по поводу того, что вы заслужили какого-то места, вас, может быть, пригласят на какую-то должность, да, повышение, или дадут вам какие-то такие обязанности, ответственность, когда вы будете отвечать за людей, за какие-то дела, за какие-то проекты. Не будете избрать на себя, потому что вы справитесь с королью Пентакли, он всегда справляется со своими задачами, со своими обязанностями. Вообще карта материального плана, она говорит, что могут прийти в вашу жизнь хорошие деньги, вы можете хорошо заработать. И причем это вот здесь вот идет, видите, через какой-то праздник, через какие-то такие приятные события. А дальше... Повешенная карта повешена. Вот, во-первых, она, конечно, говорит об обязательствах. Я беру на долгий срок на себя обязательства, я привязываю себя к какой-то работе, к какой-то учебе, на какой-то долгий период, да, чтобы получить результат. И я делаю это добровольно. В другом случае, эта карта может говорить о том, что будет какой-то момент подвешенное состояние, когда мы не знаем, как поступить и что делать, и мы как бы вынуждены ждать, ожидать ответа, если мы направили резюме, да, допустим, ждать ответа или мы вынуждены э, ожидать развязки какой-то ситуации, да, будут минуты, дни э, в феврале, когда вы будете чувствовать себя очень уставшим, когда ничего не хочется делать, и вот человек просто принимает так сказать, принимает такую э, позу, что я просто ничего не делаю, я жду, когда события, как события будут разворачиваться сами. А возможно, нужно будет пожертвовать чем-то для успеха, потому что видите, три карты успеха идет, и чтобы успех пришел, иногда надо пожертвовать чем. Не хочется идти на праздник, да, может быть, и надо пойти. Не хочется работать, да, надо работать. Хотя карта месяца, она не ставит задачи работать, она говорит вот именно а, наслаждайся, и тогда все пойдет легко. Но вот это карта она говорит что не весь прямо месяц вот так будет да что какой-то короткий период надо будет вот чуть-чуть а, побыть в таком состоянии когда ничего не происходит а, это кстати может быть это наркоз да ну как наркоз это может быть на празднике просто такое состояние когда вы а, слишком расслабились и вот в таком состоянии пребываете что не как бы не осознаете себя здесь будьте конечно осторожнее а, и последняя карта вот как бы крайняя карта месяца это десятка чаш карта говорит что все закончится хорошо вот девятка чаш задача и мы приходим к десятке чаш это а, идет карта следующая за девяткой это результат, это прекрасный какой-то итог, это счастливый, счастливое окончание да, вот этого месяца, когда мы в кругу семьи, когда у нас все хорошо на работе, когда у нас все получается, и мы чувствуем себя комфортно, мы чувствуем себя сч счастливыми. Карта советует заняться своими какими-то семейными вопросами. Может быть, для кого-то это совет поехать на родину, на дачу, на землю. И, в общем, карта говорит, радости и наслаждайтесь. Смотрите, сколько карт. вот задачи у нас такая, месяц начинается с этого, заканчивается этим. Да. Здесь, конечно, у всех не будет, вот так по порядку, у кого-то будут карты меняться местами. Но вот эти события, они произойдут. И праздники, и торможение какое-то зависание, да, и финансовые вопросы, решение финансовых вопросов мужчины. Или мужчина вот, будет играть какую-то важную роль или должность. Давайте дальше посмотрим по работе две чудесные светлые карты, да, смотрите, сколько энергии, сколько солнца в этих картах. Это говорит о том, что будет много энергии. Вы можете на работе себя проявить а, очень неожиданно, креативно, а, удивить людей чем-то, потому что у нас маг это энергия, я все могу. А, маг управляет четырьмя стихиями, вы, за что вы не возмездились, вы чувствуете себя уверенно в себе. Ну, если вы где-то будете сомневаться в себе, эти карты могут уйти просто от вас, поэтому будьте уверены в себе, у вас все получится, нужно будет проявить свою волю, все лучшие свои качества, быть активным, инициативным, а, проявить свое мастерство, и тогда у вас вообще все получится, тогда вы добьетесь а, большого успеха на работе и, что интересно, на работе начинается какой-то новый этап, шут, это начало новое, будет возможно то, что вы никогда не делали раньше, совершенно новое, это могут быть новые какие-то технологии, программы, это может быть новое какое-то направление, или если вы не работаете, то может вы найдете такую работу. Опыта, который вы еще не имеете Но это все увидите ко благу Это все интересно, это все дает вам энергию Солнце, витальность, здоровье, активность Карта говорит, что будете принимать Какой-то важный выбор в своей жизни Может быть он пройдет заметно, для кого-то незаметно Но какие-то решения по работе Они повлияют на следующий этап вашей жизни Ну и конечно по этой карте идут праздники Кстати, если вы занимаетесь, у вас работа связана с детьми То у вас очень будет насыщенный, яркий такой месяц Праздники, корпоративы Какие-то успехи на работе Вы можете отмечать карта такая приятная, хорошая, интересная, необычная, в общем, если вы будете принимать какие-то необычные решения на работе, то это все к благу, это принесет вам успех, давайте посмотрим по семье, по отношениям, иерофанта пятерка мечей, ой, пятерка жезлов, иерофант это смена социального статуса, да? вот здесь вот как раз мы говорили, что может быть должность, здесь вот новое начало, ну, здесь семейные дела, конечно, но если вы здесь меняете работу или должность, конечно, это влияет и на дела семейные, на ваши доходы, на ваши успехи дома, да, вас начинают по-другому ценить, видеть. Ирафан еще может означать семейные какие-то традиции, когда вы вот встречаете какие-то, может быть, праздники семейные. Это может быть годовщина жизни, регистрации, свадьбы. Это может быть рождение ребенка. Это может быть крещение, да, чего-то. Это может быть венчание, то, что происходит в церкви, да, какие-то такие ритуальные события. Это может быть вы становитесь учителем для кого-то, для своих детей, для своих близких, мудрым, таким человеком, к которому прислушиваются все родные, окружающие. В общем, эта карта, она переводит вас на другой какой-то уровень. в вот по работе, да, вы начинаете что-то новое, и в семье вы переходите на другой уровень, вас по-другому начинают оценивать, по-другому на вас смотреть. Возможно, даже захотят люди брать с вас пример. Но если вы уже имеете такой опыт, если вы не имеете большого опыта, возможно, вы найдете какого-то учителя, человека, который будет давать вам советы дельные. И вы будете прислушиваться, и все у вас будет получаться. Пятерка житлов говорит о том, что будут какие-то, возможно, игры да, в семье. Может, вы будете там, кататься на горках, куда-то поедете с детьми. Какие-то соревнования, диспуты дома будете проводить, там, да, участвовать в, в телевизионной, может быть, какой-то игре. Но если нет, да, то эта карта говорит о том, что надо будет отстаивать да, свою семью в каких-то вопросах, какие-то усилия предпринимать. Это карта такого внутреннего, может быть, кризиса, когда мы хотим выйти из некой ситуации, да, когда мы хотим изменить что-то, у нас и так изменения не идут. А, но вот здесь эта карта традиционная, да, она говорит, поступай так, как поступали твои там, родственники, да, как воспринято в Аспенит, вашем народе. А эта карта, она говорит о том, что я хочу выйти за пределы вот этих вот установок, я хочу что-то делать по-другому совершенно, и вы будете пытаться делать какие-то шаги, да, чтобы сделать что-то по-своему. Но карта старшего аркана говорит, это не совсем возможно правильно. Лучше в этом месте именно наоборот поступать по традициям своей семьи, своего рода, народа, родины. Поэтому здесь... Лучше прислушаться к вот этой карте. По этой карте можно там устроить какие-то споры, разговоры, разборки. А, вот этого лучше не делать. Не, не хлопайте дверьми, не уходите, да. Не делайте каких-то, с... не принимайте таких быстрых решений, необдуманных. А, делайте все вот по аэрофанту, и тогда все будет хорошо. Но оно и, и так как бы должно быть все хорошо. Давайте, потому что у нас вот эта карта семьи, видите, выпала на конец месяца, идея семейная. Ну, могут быть какие-то споры, но все будет хорошо. А, на а, серфинг реальности выпала карта... Второго аркана взлом, сновидение. И о чем говорит эта карта? О том, что как мы изменим свою реальность, да, можем изменить свою реальность, меняя свое мировоззрение. Карта говорит, что осознайте, что ваша жизнь, которую вам э, ваша жизнь игра, которую вам навязали. Выйдите из этой игры, оглянитесь и скажите себе, в данный момент я не сплю, я даю себе отчет, где нахожусь и что происходит, что я делаю и почему. А затем продолжайте уже играть осознанно. Теперь вы как бы взломали эту игру и обрели способность управлять. Здесь имеется в виду, что вот всегда пример, пример привожу как театр, да. Когда мы играем какую-то роль, ну вот мы приходим на землю, воплощаемся, это мы надеваем на себя какую-то роль, мы играем ее, да. Кто-то играет, а, короля, кто-то нищего, кто-то победитель, кто-то проигравший, это все роли. И как-то предлагает а, выйти из этой игры, понять, что я дух бессмертный и что это все игра. И тогда вы будете легче как бы, понимать, в какой ситуации, как поступить, потому что вы будете понимать, что если у меня происходят какие-то сложные моменты, да, когда мне, например, хочется движения, надо подождать по вот, повешенному. А я просто подожду и буду наслаждаться жизнью. видеть у вас и задача наслаждаться жизнью. Здесь, если у вас что-то не получается, ну, значит, надо устроить праздник, значит, надо отдохнуть, набраться сил, получить как, какие-то удовольствия. И вот такой у вас месяц. И видите, даже карта, которая говорит, как вы можете изменить реальность, она об этом и говорит, что выйдете из этой игры, да, которую вам навязали, допустим. Вы просто улыбаетесь, понимаете, что... Да, ну хорошо, если у меня сегодня такая игра, я соглашаюсь, я играю, и, и вам легче, и работа делается лучше, и жизнь улучшается. Вообще много зависит в нашей жизни от нашей реакции на события. Если мы реагируем позитивно, то любой негатив, он на этом заканчивается. Поэтому, дорогие львы, я желаю, чтобы вы выполнили свою задачу. Любите, наслаждайтесь, устраивайте праздники, не, будьте, не бойтесь казаться необычными, да, что-то новое предлагать, что-то новое делать. Но не в семье соблюдайте традиции, старайтесь делать так, как делали, может быть, ваши родители, как принято в вашем роду и народе. И взломайте свою жизнь. Понимаете каждую секунду, каждую минуту, где я, для чего я воплотился, для того, чтобы радоваться, наслаждаться, получать какие-то уроки. Это здорово, это классно. Дорогие львы, поздравляю вас вот с таким чудесным раскладом. У вас все карты прям хорошие. Здесь только одна карта, что где-то нужно подождать, где-то будет такая остановка. Вот здесь вот не спорить, и все будет. Превратите в игру, стройте дома какие-то а, игры. С детьми запланируйте вот какой-то такой отдых активный. И вообще шикарный у вас месяц будет. Я желаю вам удачи, до новых встреч. А, да, подписывайтесь на канал, не забывайте, поставьте сейчас прямо лайк, потому что это помогает продвигать видео. И. Пишите комментарии, как у вас проиграется этот месяц. До свидания, дорогие львы.